Как я говорил, что два способа создания капитала, я, ребят, тут нового ничего придумать не могу, то есть, есть активный доход и есть пассивный доход. Основное различие, да, основное различие заключается в том, что в рамках получения активного дохода это требует наших определенных проактивных действий, да. то есть, вообще в идеале пассивного дохода нет. Вот Кто считает, что есть просто вот пассивный доход сам по себе, что можно получать просто пассивный доход вообще ничего не делая. Я, наверное, скажу, что идеального пассивного дохода нету, то есть даже если брать классические примеры пассивного дохода, банковские депозиты, я не знаю, там коммерческая недвижимость, э, облигации, это все равно требует какого-то проактивного действия, как минимум брокерский счет, открыть депозит банковский, купить недвижимость, дать ее в аренду, люди говорят, что есть наследство, опять-таки подумали ли родители о наследстве, потому что это наследство нужно принять, да, упаковано ли наследственное имущество в какой-то трастовый фонд, то есть все равно нужно принимать какие-то меры. Другой вопрос – как много вашего времени требует это сделать? Да? То есть, если вы, допустим, купили какую-нибудь дивидендную историю, да, один раз купили. И все время регулярно получаете дивиденды, да? то есть количество действий, которые вы совершаете, оно достаточно низкое. Если вы купили какую-нибудь коммерческую недвижимость и сдали ее профессиональной управляющей компании в аренду, да, и в принципе, кроме как заключить договор о передаче в управлении данного объекта недвижимости и самой сделки по покупке недвижимости, то есть в принципе вы больше ничего не совершаете. Если это долгосрочная аренда, да, то есть квартира в инвестиционных целях сдана, то есть поэтому все равно в рамках даже получения пассивного дохода нужно сделать действия. Другой вопрос – периодичность совершения действий. Да? Когда мы говорим, допустим, о доходе в форме заработной платы, как проявление формы активного дохода, то для того, чтобы у нас этот доход был, мы должны занимать постоянно проактивную позицию. Да? То есть, мы должны постоянно ходить на работу, мы должны регулярно, ежедневно продавать свое рабочее время на благо работодателя, и тогда у нас доход будет. Если мы на работу ходить не будем, соответственно, этого активного дохода не будет. Если мы занимаемся Трейдингом условно, да, то есть есть вот люди, которые стремятся заниматься спекуляциями на рынке ценных бумаг. Опять-таки, если вы занимаетесь спекуляциями, это требует вашего регулярного активной деятельности. И поэтому здесь получается, что доходы бывают двух типов, то есть активный и пассивный.